Привет! В этот раз смотрим на 10 причин, которые могут вас подтолкнуть к покупке флагманов от Apple. Так как iPhone 11 Pro и Pro Max это один и тот же аппарат с разной диагональю экрана, то логично объединить их в одно видео, чтобы дважды не повторять одно и то же. Поехали! Причина номер один – это iPhone, это самый дорогой смартфон на планете. Вокруг продукции Apple всегда существовал флер, скрывающий технические детали, но выпячивающий то, что это устройство от Apple. Своего рода мода, подкрепленная высокой стоимостью устройств, зачастую эта стоимость максимально в своей категории и не имеет никаких прямых аналогов. Поэтому в обсуждениях продуктов Apple многие годы фигурируют нищеброды то есть те, кто эту продукцию себе позволить не может и, видимо, поэтому позволяют себе критику в ее адрес. Мир в глазах поклонников компании может делиться на владельцев устройств с яблочком, стремящихся к ним, а также всех остальных, кто просто не может себе этого позволить и поэтому осуждающих первые две группы. Утрирую, но именно так рассуждают многие покупатели продуктов Apple. Это их статус, демонстрация своего успеха, что транслируется в окружающий мир. А за успех нужно платить. Пожалуй, что успешность ⁇ это главная причина, по которой покупают iPhone. А самый последний iPhone ⁇ это признак несомненного успеха в сознании целевой аудитории. У тебя нет последнего iPhone. Что-то пошло не так, и у тебя, видимо, проблемы. Надеемся, что ты исправишься и сможешь себе позволить этот продукт. В этих словах нет ни капли ни доброты, ни злости, это просто констатация восприятия продукта. И если для вас рациональность не важна, но демонстрация успеха связана с вещами, то выбора не остается, это только iPhone. Главное, что вы воспринимаете мир именно таким, и ваш статус напрямую связан с тем, какой у вас телефон. Причина номер два. iOS и привычка использовать эту систему. Человек привыкает ко всему и наши привычки определяют нас. Если вы привыкли пользоваться iOS, вас устраивает эта система, то зачем учить что-то иное, пробовать что-то новое? Вы вполне комфортно будете использовать ту систему, к которой привыкли, она не будет вызывать у вас раздражение или отторжение. Привычность системы, того что она умеет, это немаловажный фактор для многих людей. Здоровый консерватизм, когда не тянет на что-то иное, ведь от добра добра не ищут. И это, пожалуй, второй главный фактор при выборе новых флагманов от Apple выбор знакомого проверенного решения, и за это можно заплатить премию к рынку в размере 20-30% в зависимости от страны. За комфорт нужно платить и платить много это нормально. Причина номер три: переработанные камеры iPhone. Ночная съемка, широкий угол. Все предыдущие поколения iPhone сильно отставали от большинства массовых смартфонов по своим фотовозможностям. Например, ночная съемка была в принципе им недоступна, качество фотографий оставляло желать лучшего. В iPhone 11 Pro этот момент исправлен, и теперь можно получать фотографии, за которые не стыдно, и они не являются арт-объектами с непонятной мешаниной образов, посмотрите, как аппарат снимает ночью. При этом сохранили отсутствие дополнительных настроек для фото, принцип ровно тот же, навел и сфотографировал. Добавим сюда то, что впервые для iPhone появилась широкоугольная камера, и получится, что это те аппараты, что резко расширяют возможности для пользователей продукции Apple. Теперь на какое-то время их фотографии подтянутся до уровня рынка, и это большой плюс. В том же Instagram будет хорошо видно, кто снимает на новые iPhone, а кто все еще на старых аппаратах. Для тех, кто живет на продуктах от Apple и при этом важно качество фотографий, необходимо смотреть на Phone 11 Pro Pro Max, альтернативы просто не существует в мире Apple. Причина номер 4. Увеличенный размер батареи и время работы. В iPhone 11 Pro Pro Max впервые отошли от правила 10 часов характерного для всех предыдущих iPhone. В эти модели поставили аккумуляторы большего размера, чтобы они работали дольше, чем их предшественники. Так iPhone 11 Pro по заявлению Apple работает дольше на 4 часа, чем iPhone XS, а вот Max обгоняет XS Max на 5 часов. Время работы это всегда тот вопрос, что волнует пользователей, Поэтому то, что новые смартфоны работают больше, это огромный плюс. И в рамках линейки устройств от Apple они рекордсмены безо всяких скидок. Поэтому если вас волнует время работы, то стоит остановиться на них. Также впервые в истории для этих моделей в комплект положили быструю зарядку, что также выделяет их среди всех iPhone 18 Вт. Причина номер пять. Лучшие амолт-экраны на iPhone из существующих Еще одно коренное отличие iPhone 11 Pro Pro Max от предыдущих iPhone в том, что впервые в Apple решили изменить яркость экранов и сделать ее выше для повседневных задач. Вместо стандартных 625 нит, эти экраны могут работать на 800 нит, что делает их использование более комфортным на ярком свету или в других подобных ситуациях. При просмотре ЭДР фильмов, яркость может достигать и 1200 нит в отдельных частях экрана, этого также никогда не было. Эта пиковая яркость, она не может быть постоянной. Тем не менее, это уже большое достижение в сравнении со всеми предыдущими аппаратами. Причина номер шесть. Возможность купить iPhone на две сим-карты. Пока в России нет и сим, но когда-то этот стандарт появится и значит в вашем iPhone уже будет поддержка второй виртуальной карты. Для тех, кто ждать не привык, есть возможность приобрести китайские смартфоны, в них две sim карты и они могут работать одновременно. Это важное отличие текущего поколения iPhone от тех, что были когда-то и об этом нужно говорить, мало кто из пользователей этих продуктов знает об этом. Две sim карты в одном смартфоне это хорошо и правильно, не нужно таскать с собой два аппарата. Причина номер семь – большой экран вне зависимости от модели. В iPhone 11 Pro диагональ экрана такая же, как в iPhone X, но это все равно большой экран, на котором хорошо видно все, что вам только может понадобиться. Предыдущие поколения iPhone тяготели к небольшим по размеру экранам. Корпусы были массивными, а диагональ экрана меньше, чем у других производителей, при тех же размерах флагманов. Хотите аппарат, который помещается в руку? но имеет достаточно большой экран, тогда смотрите на 11 Pro. Хотите максимальный размер экрана, тогда вам 11 Pro Max. Диагональ экрана 5,8 и 6,5 дюйма соответственно. И если кто-то продолжает утверждать, что маленький экран, это намного лучше, так как именно такая стратегия была у Apple все предыдущие годы, вы не верьте. Чем больше экран, тем удобнее им пользоваться это простой закон жизни. Причина номер восемь. Базовая версия на 64 гигабайта памяти. Для тех, кто привык жить в облаках, не хранит свои файлы локально или вовсе не имеет их, в Apple сделали подарок. Сегодня только iPhone — единственный флагман, что поставляется с объемом памяти в 64 гигабайтах. Это сделано для тех, кто пользуется iPhone как обычной звонилкой не скачивает музыку, не хранит фильмы, либо делает это исключительно из облака. Наличие такой базовой версии, это чуть меньшая стоимость входного билета в мир iPhone. Ведь если бы компания сделала аппарат на 128 гигабайт базовым, как другие производители, то выросла бы стоимость для потребителя, либо она была вынуждена зарабатывать меньше денег. А так все довольны у покупателей есть возможность выбрать правильный размер памяти. Причина номер девять – визуальное отличие от всех предыдущих iPhone. Так вышло, что покупая самый-самый iPhone, вы не могли быть точно уверенными, что его узнают в ваших руках, они были похожи до степени смешения. Чтобы избежать этого в одиннадцатом поколении в Apple специально увеличили блок камер, причем до такого размера, что не заметить этого невозможно. Эти аппараты хорошо видны в руках у людей, сразу понятно, что у них последнее поколение айфоум. Мне в этот момент вспоминается великолепный фильм Данелия «Киндзадза» и фраза из него «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели, нет будущего». В какой-то мере причина номер девять дополняет первую причину – это показное превосходство над всеми остальными. Да и то, что камеры на iPhone такие большие, явно тоже неспроста. Причина номер десять. А нужны ли причины? Позитивные вибрации. Мне видится так, что есть те, кто понимают суть, а также те, что ничего не понимают. Вторым объяснять что-либо невозможно и не нужно. Надо просто пойти и купить iPhone 11 Pro и ни о чем не думать. Это единственный продукт, что резонирует со Вселенной, и посылает своему владельцу позитивные вибрации. Через год появится другой iPhone и вибрации улучшатся. Это нужно просто понимать, все остальное не важно. Короткое заключение. Новое поколение iPhone 11 Pro для мира Apple это безусловное событие. Появились новые, лучшие камеры, выросло время работы, аппараты стали визуально легко отличаться от предыдущих поколений. И самое главное появился темно-зеленый цвет, который стал шиком этого сезона, все хотят аппарат именно такого и никакого другого цвета. Одним словом для тех, кто в теме iPhone это безальтернативные устройства и никаких аналогов, в мире Apple просто не существует. Поэтому у настоящих поклонников Apple просто нет никакого выбора, они должны купить 11 Pro или Pro Max, а возможно оба аппарата, если у них две сим-карты. Если вы хотите себе приобрести новенький iPhone,